Друзья, всем привет! Сегодня у меня такое незапланированное видео. Снимаю на мобильный телефон, так что, если что, извините за качество картинки и звука. В сегодняшнем видео 123 метра в клубном доме на Бытхе с хорошим ремонтом, видом на море и город. Вот так выглядит сам дом. Он четырехэтажный. Территория как бы вот такая закрытая. Это... Основной вход но здесь сейчас идет небольшой ремонтик все уже на площадкой ландшафтное изленение пальмы Фу. красота есть собственная парковка разумеется это отдельный вход в квартиру на первом этаже всего то четыре квартиры здесь есть лавочка, мангальная зона, под навесом дружные соседи. Можно пожарить швыки. И вот еще отдельный вход на парковочку. На этаже по одной квартире. То есть всего три соседа у вас будут. Так, заходим в квартиру, Общая площадь. 23 метра. Так, с чего начнем? Ну, давайте с прихожей. То есть, вот такая прихожая. Высокие потолки. Здесь вместительный шкаф. Это детская комната. Детская комната. Ремонт хороший. Взъезжай выход на балкон. Самое интересное, впереди. Едем дальше. Первый санузел. Извините за творческий беспорядок. Что в квартире проживают, поэтому здесь есть и полотенчики, и все такое. Санузел большой, с окном. Двери натуральные, я так понимаю. Да. Взял свою спальню. спальня, вторая спальня, дальше котельня, наша кладовка, еще один санузел, такой гостевой, короче, тоже с окошком Ну и кухня-гостиная требует особого внимания. Сейчас покажу. Третью спальню. Третья спальня. Она с выходом на тот же балкон. Где можно выйти из детской комнаты. И кухня, совмещенная с гостиной. 100. собственник ждет гостей сегодня праздник поэтому я тут делаю так это все на скорую руку ну теплый полы в доме газ все коммуникации центральные киса вот такой вид который вам уже никто никогда не перекроет и еще такой момент вот там лестница, она выдвигается. В общем, там наверху целое техпомещение, большая кладовка. Стоимость данного удовольствия 34,5 миллиона. Готов ответить на все вопросы по телефону, которые появятся на ваших экранах. Ну, а у меня на сегодня все. С вами был Дмитрий Волков. Недвижимость Сочи. До новых видео. Пока.